Я приглашаю на сцену Михаила Меркулова, теоретика Ricano Real Estate. Он нам расскажет о том, кто же такой лидер, как его определить и с чем его едят. Михаил, слово вам. Доброе утро. Чем мне всегда нравятся такие конференции, что очень много информации, очень много поучительных историй и очень, и очень много идей. Но Я по натуре практик, поэтому предлагаю вам немножко поработать. Кто записывает всегда идеи с конференции в ручкой где-то на, на бумаге, в блокноте, руки поднимите. А кто в гаджет? Вот, предлагаю записывать в гаджет. В современном темпе практически никогда не читаешь то, что написал ручкой, и оно иногда теряется. Поэтому приго приготовьтесь писать лучше всего в гаджет. А, я считаю, что а, в практике самое лучшее – это правильные вопросы. Мне эти правильные вопросы помогли компанию, которая в 2015 году была практически банкротом, сейчас вывести в, наверное, самую быстро растущую из своей отрасли. Первые полугодия этого года мы отчитали с ростом плюс 19% в долларе, не добавляя дополнительных площадей и не имея экспорта. Итак, почему мы говорим о лидерстве? Наверное, потому что это наболело где-то. Uh, и то, что происходит сейчас, напоминает, uh, наверное, какой-то ренессанс лидерства. Если пять лет назад мы видели мастодонтов типа Билла Гейтса, Уоррена Баффета, которые уже были слишком тяжеловесны для этого рынка, да, и были какие-то IT-выскочки, да, то теперь мы видим uh, лигу новых молодых лидеров, такие как Джефф Безос, такие как Джек Ма, такие как Марк Цукерберг и другие. Неужели действительно происходит ренессанс лидерства? С другой стороны. Если мы посмотрим, что происходит действительно в мире, это больше напоминает ночной кошмар менеджмента. Почему? А для менеджмента что важно? Для менеджмента важна предсказуемость, для него важен бюджет, для него важно планомерное а, развитие компании. Но когда случаются а, из темноты, мы видим на, на, на экране, да, не видно в принципе далеко, что происходит, из этих темных деревьев вдруг выплывают черные лебеди, я думаю, что многие читали Насима Талеба, черный лебедь, а они выплывают постоянно. Это действительно ночной кошмар менеджмента. Черные лебеди у нас в виде девальвации, в виде каких-то действий регуляторов. В мире это подрывные технологии, которые атакуют практически каждую отрасль. Что случилось с нашей отраслью, ритейл и коммерческая недвижимость? Это то, что бизнес-модель, которая простояла 2000 лет, начиная с известного марку «Строяни» в Риме, который многие из вас видели, где было три этажа и 150 магазинов, прообраз современного торгового центра, вдруг эта модель рухнула. И рухнула она потому, что физический магазин перестал иметь монополию на продажу товара. Товар вы можете иметь везде. Что теперь делать дальше с магазином? Когда я пришел в компанию, бизнес-модель сохранялась та же, которая была 2000 лет назад. Построил, сдал и забыл. Да? Но в текущей бизнес-модели результаты почему-то стремятся вниз. Компания Inditex, которую все вы знаете по магазинам Zara и, и, и дальнейшим э, торговым маркам, Stradivarius, э, Bershka, Poulon э, ей больше 50 лет. До своего первого миллиарда э, в продажах она шла больше 30 лет. Наверное, мало кто из вас знает название компании Stitch Fix, но вы знаете, что такое электронная коммерция? Да? Это то, чем нас пугают. Так вот, появился зверь, который уже атакует электронную коммерцию. Это так называемая продажа по подписке. Ну, говорят, что да, более ленивые покупают в интернете, но знаете, есть еще более ленивые или еще более занятые они вообще не покупают, потому что не покупать – это еще проще, чем покупать. А теперь мечта для всех барышень, которые сидят здесь в зале. Это когда вам каждый месяц приходит посылка, в которой есть пять вещей, которые для вас подобрал стилист в зависимости от ваших предпочтений и ваших предыдущих покупок. Это роскошно. То, что вам понравилось, вы оставляете, то, что вам не понравилось, вы отправляете обратно. Так вот, компания Stitch Fix очередной IT-выскочка за 6 лет достигла 1 миллиарда долларов продаж и примерно 2 миллиона а, потребителей голосуют за них деньгами. так этот тот а, уровень, который Inditex достигал в течение 30 лет. И она на прошлой неделе заявила о том, что она выходит на IPO. 1 миллиард долларов продаж и 2 миллиона клиентов. вот то, что происходит сейчас в действительности, вот то, что атакует бизнес, который достаточно старый и достаточно устоявшийся. Это даже происходит, происходит с электронными гигантами. А, кто считает, что лидер в поисковиках – это Google? Руки поднимите. Вот Google уже так не считает. Google старается удержать свое первенство, потому что он проигрывает, знаете, кому? Амазону. Поколение миллениалов в 60% случаев использует Amazon как поисковое поисковую систему для потребления, а, а поколение Z, это 19-20 лет, сейчас в Соединенных Штатах, в 86% случаев использует Amazon. Для Google это катастрофа. Лидеры Google думают, хорошо, что, что же теперь с этим делать? Итак, первый вопрос, на который вам нужно ответить. Какие подрывные технологии атакуют ваш бизнес? История говорит нам о том, что мы прошли четыре промышленных революции. И лидеры этих промышленных революций нам известны, имя Александра Белла, имя Генри Форда, Джека Уэлча, это яркие лидеры, которые во всех этих промышленных революциях, диапазон времени в которых около 100 лет, правда между третьей и четвертой гораздо меньше, но закон Мура все знают, его никто пока не отменял. Что же было в промежутках между этими революциями? А в промежутках был менеджмент. Соответственно, раз мы с вами находимся в разгаре четвертой промышленной революции, то нам... Менеджмент уже мало поможет, нам нужен лидершип. Нам нужны действительно лидеры, которые проведут нас через эту революцию. Давайте я поясню, что такое четвертая промышленная революция. Определение первых трех вы знаете, можно погуглить. четвертое это киберфизические системы. Что это такое? У меня дома есть робот-пылесос, я отсюда, с моего смартфона, я могу его запустить, и когда я приду домой он уберет э, всю квартиру. Что происходит между тем, когда я нажал кнопку, да, и между тем, когда пол чистый в квартире? Это вот четвертая промышленная революция. Это киберсистема. А кто знает, что такое Amazon Echo? Немного. Это маленький динамик, который стоит у вас дома, и которому вы говорите, «Алекса, мне нужна туалетная бумага». Представьте себе, этого достаточно, чтобы у вас в следующую поставку от Амазона появилась туалетная бумага. алекса да, – это э, виртуальный ассистент Амазона. Я надеюсь, что вы пользуетесь те, у кого iPhone пользуетесь Siri, те, у кого Google пользуетесь Google ассистентом. Так вот, у Amazon это, это Alexa. Вот, вот эти процессы – это киберфизические системы. Итак, видимо, действительно время нанимать лидеров, потому что CEO очень тяжело, если у него менеджмент, им все нужно говорить. Если у SEO есть лидеры, с ними просто. Я им просто сказал, куда, куда нужно бежать, и они побежали и решили по ходу все проблемы. Вопрос к вам, вопрос номер два. Кого вы сейчас нанимаете? Лидеров или менеджеров? Итак, кто же такие лидеры? Все, естественно, начинается с детства. Эти дети, они еще не знают о том, что они будущие лидеры. Но из них точно есть один, который эту шалость придумал и всех подбил. Так? А обычно те, кто придумывают шалости, они не сильны в поведении, в приличном. Несколько дней назад мои дети получили доступ к моему дневнику за пятый класс. Они увидели там много еще интересных оценок. Но самое интересное, я, я даже сам этого не помню, но раз в две недели там была двойка по поведению. Вопрос к вам. У кого из ваших сотрудников, лидеров, были двойки по поведению в дневнике? Просто попросите всех принести дневники. О, есть такие. Или, дай бог, сейчас у них двойки по поведению. Наверное, стоит к ним присмотреть. А, ну, эта картинка больше, конечно, понятна мужчинам. А, Икер Касильес, вратарь а, сборной Испании, Франц бикенбауэр полузащитник, который не так много забивал, но получил все возможные трофеи футбольные за время, когда он был капитаном. И Дидье Дешам, будучи не самым классным игроком в плеяде игроков сборной Франции, тем не менее был капитаном, потому что его слушали. Этих персонажей вы тоже прекрасно знаете. Роджер Уотерс, который был не солистом Pink Floyd, но тем более на нем держалась вся группа. И Евгений Хафтан, вне зависимости как менялись солисты, он продолжал оставаться лидером группы Браво. Наверное, вы замечали, что в некоторых из ваших отделов директора приходят и уходят, а результаты отделов продолжают расти. Наверное, где-то в этом отделе есть лидер, который продолжает дальше драйвить результаты. Как вычислить лидера? Я 9 лет учился в одной из величайших компаний мира, компании McDonald's, наверное, самая великая системная компания. У нас был шикарный просто метод, как вычислить лидера. Но в McDonald's, например, постоянный движ, и постоянно, каждую минуту случаются проблемы, которые нужно решать. Там большая текучка, постоянно нужны новые кадры, новые управленцы. Что мы делали? Менеджер уходил, так, и вот кто первым поднимал этот флаг, кто первый начинал рулить и разруливать проблемы, он был следующий на повышении. Да? Но ну, вы мне скажете, хорошо, ну да, Макдональдс там. А как мы это сделаем? У меня финансовый директор находится уже с начала этого года в отпуске. Есть три зама. Специально ни одного из них не назначили ИО. Информация к размышлению. Какие же качества нужно искать в этих лидерах, которые нам сейчас очень нужны? Эти качества очень трудно обнаружить при собеседовании, но, тем не менее, можно. Давайте же посмотрим, какие. Визионарии, лидеры, которые видят цель, они, конечно, видны, и мы примеры знаем. Стив Джобс, который видел, что должен действительно быть бескнопочный телефон. Все крутили у виска и говорили, ну, это может быть когда-нибудь, но не у нас. Он прекрасно видел эту цель. Uh, пример Илона Маска с Tesla Motors, Tesla, Tesla Powerwall, Hyperloop, освоение Марса, идеи кажутся сумасшедшими. Но, тем не менее, почему-то ушли со сцены уже и NASA, и Роскосмос, и китайская космическая программа, потому что SpaceX действительно делает это дешевле, гораздо дешевле и гораздо эффективнее. Поэтому видение цели и постоянное движение к этой цели – это неотъемлемый атрибут, который обязательно uh, нужно искать. Но! Цель – это же не KPI, цель – это же не продукт, который мы сейчас производим. Да? Цель – это удовлетворение той точки боли, которая есть сейчас или будет завтра. Да? Вот, вот та цель, которая нужна. Я когда пришел в Arricana из другого бизнеса, я сказал, какие у вас KPI. И мне сказали, маркетинг сказал, KPI – это трафик. То класс. А если вы пригласите Потапа? в торговый центр. Трафик будет? Будет, а продажи нет. Смысл тогда в этом кипяй. Я спросил у арендного дела скажите, а у вас какой кипяй? У нас кипяй вакантность. Говорю, то есть если вы сдадите э, 40 тысяч метров по 5 долларов, это будет стопроцентное выполнение кипяя? Да. Зачем тогда такой кипяй? Поэтому э, цель это не кипяй, цель это постоянное движение вперед и понимание, на чем зарабатывать завтра. Мы спрогнозировали что через э, 5-10 лет э, Торговый центр не будет зарабатывать на аренде. Он просто не сможет, потому что э, цель потребления можно удовлетворить другими путями, а не ходить в торговый центр. Поэтому мы уже знаем, на чем мы будем зарабатывать через 5 лет, и мы к этому уже сейчас идем. Итак, важны же идеи. Вопрос к вам. Как вы в ваших компаниях собираете эти идеи, которые приведут вас к тому, на чем вы будете зарабатывать завтра и, может быть, послезавтра? Уверенность в успехе – это отдельная черта лидеров. Когда Джефф Безос продавал Kindle дешевле его себестоимости, просто разрушая рынок, и получая критику за демпинг, он, наверное, знал, что он продает не гаджет. Он продавал интерфейс. Интерфейс для продажи своих продуктов с сайта Amazon. Когда основатели новой почты, Вячеслав Климов, Владимир Поперечнюк, отправляли менеджера отправить письмо в тот город, где у них не было отделения, Поездом это стоило гораздо дороже, чем те деньги, которые они получали за пересылку. Но а, темпы развития новой почты, они просто поражают. Google, Facebook, Uber – компании, которые до недавнего времени терпели колоссальные убытки, и никак не могли выйти на точку безубыточности. Тем не менее, видение – это то, что помогло этим компаниям стать действительно сейчас великими. А, прошлый год, когда мы закрыли э, с э, э, ростом доходов плюс 13 в долларе, все считали, что это вообще невероятный результат. Даже в Лондоне на бирже нас спрашивали, хорошо, как вы это делаете в Украине? Плюс 13 в долларе. Я предложил менеджменту подумать, давайте сделаем плюс 20. Но ну, как? Никто ничего не сказал, но у виска мысленно покрутились, когда ее сошел с ума. Сейчас у нас плюс 19. Поэтому видение своей цели, ну, это все-таки немаловажно. Надежность. Когда Лия Кока помните его историю, да, он вел компанию Chrysler, был на краю пропасти, он выбил господдержку от государства. Когда Майкл О'Лири, компания Ryanair, да, имел очередные трудности, которые были не сильно -то связаны с, жизнью, с продолжением жизни компании Ryanair, он победил госрегулятора. Рэй Крок, основатель Макдональдс, он таки получил несколько миллионный кредит на выкуп торговой марки, и компания, несмотря на то, что компания была в долгах, сейчас это одна из величайших компаний мира. Поэтому точно есть кто-то из ваших сотрудников, которые при абсолютно безвыходной ситуации молча берут, идут и делают, и достигают результата. Это вот те, кого будут слушать, те, в ком будут уверены. Ну и смелость. Один из исследователей, которого зовут Джозеф Фолкман, он исследовал 50 тысяч компаний. Цифра впечатляющая. Он вывел некую закономерность. В 80% тех компаний, в которых, считается, что, в которых персонал считает, что лидер смелый, 90% вовлеченность персонала. HR менеджеры здесь понимают эту, э, этот критерий. 90% вовлеченность персонала достигается смелостью лидера. Компания Ford. Легендарный CEO Алан Мулали. Скажите, смело взять кредит на 24 миллиарда долларов? Это невероятно. 24 миллиарда долларов для компании, которая идет в крутом пике. Он взял, и сейчас эта компания восстановила свои позиции. Скажите, смело продать такие марки, как Ягуар, Вальво, Лендровер, Aston Мартин? Это нереально. Это нереально, просто сказать, я продал во льво классные машины, или Ягуар, или Лендровер, как? Но сконцентрировавшись на основном бизнесе, он вывел компанию на шикарные показатели по прибыльности. Он имел смелость заявить, что Ford больше не в автомобильном бизнесе, мы в фэшн-бизнесе. И это правда, барышник, который сейчас здесь, скажите, вы как покупаете машину? По объему двигателя? Нет. Так такие, наверное, где-то в чем-то он прав. Карлос Гон, компания Рено-Ниссан. У кого из присутствующих либо Рено, либо Ниссан? Руки поднимите. А, бразилец, который управляет а, французско-японским консорциумом, имел смелость а, уволь, уволить тысячи японских а, рабочих, что беспрецедентно для японской культуры, и разорвать связи с Кейрэцу. Кейрэцу – это традиционные японские а, а, Аналоги наших FPG, там, где есть и банк, и олигархи, и мини-гархи, и все это очень традиционно. И Renault-Nissan из компании, которая ну, совсем не очень хорошо себя чувствовала, сейчас производит очень даже неплохие автомобили. Те, кто на них ездит, наверное, могут подтвердить. Вопрос к вам. Сколько смелых прорывных решений или идей вы услышали за последний год? Просто цифру, цифру напишите. И, наверное, вопрос, а каким образом можно услышать, больше этих идей. Умение держать удар. Я пришел в компанию в конце четырнадцатого года и одним февральским утром пятнадцатого года, посмотрев на курс доллара, я понял, что мы банкроты. А потому что вдруг мы начали зарабатывать больше, вернее, меньше, чем мы должны были. И если бы в этот момент я бы сказал, ну ребят, все пропало, ну наверное бы все тогда и пропало. Да. Засучили рукава, полезли разгребать, резать опять затраты, повышать доходы, реструктурировать, общаться с банками. А с такими банками, как EBR, с ними особо не, не пообщаешься, они вообще никому ничего не реструктурируют. Выгребли. Но умение держать удар – это неотъемлемая функция лидера. Питер Диамандис, один из основателей x Prize, Это знаете, когда 10 миллионов дают за что-то. Компания SpaceX, она стартанула именно с x Prize. 10 миллионов были обещаны той компании или тому центру, который в течение двух недель два раза запустит космический корабль на высоту 200 километров. Работали более 10 исследовательских центров в мире. Потрачены были миллиарды долларов. В итоге появился один космический корабль. За него заплатили 10 миллионов долларов. Сейчас, если вы зайдете на сайт XPRIZE, вы... Увидите огромное количество премий за выдающиеся достижения и в науке, и в социальной сфере, и в общении человека с искусственным интеллектом, и в альтернативной энергетике, и в экологии. Питера Диамандица называют инфекционным оптимистом, то есть его оптимизм заразителен. И, мало того, он убеждает всех вокруг всего, что это действительно достижимо. На чем сейчас работает э, инициатива X-Price? Над э, получением полезных товаров из CO2, получение воды из воздуха, над разработкой лунороботов. роботов для лунной миссии очень нужен робот, вот они его заказали, э, и большое количество проектов в сфере здравоохранения, борьбы с раком, с э, болезнью Альцгеймера и так далее. IQ – широко известный термин. IQ достаточно много его уже переживали. VQ – это нечто новое, это Vitality Quotient. Но это то, что нужно над современным лидерам. Интеллект – понятно, навыки, умения. Эмоциональный интеллект – мы все работаем в командах, мы общаемся, мы продаем, мы покупаем. Ну и VQ – это выживаемость. Это то, за что отвечает наша самая маленькая часть мозга, вот эта рептилийная часть, которая досталась нам от динозавров. Вот она отвечает за то, что мы, когда падаем, мы опять поднимаемся. Так вот, чем сильнее развит VQ, тем больше раз мы поднимаемся. Поэтому э, поиск в лидерах VQ, он, наверное, в процессе четвертой промышленной революции, он, наверное, необходим. Ну и самое важное, это фан. На что похожи офисы великих компаний? А, Amazon, Google и так далее. Это реально развлекательные центры. Почему? Потому что э, если ты отделяешь работу от э, развлечения или работу от удовольствия, да, у тебя происходит где-то там грань. Но если ты объединяешь и работу, и удовольствие, у тебя получается просто гремучая смесь. Э, продукт AdSense, на котором Google сейчас зарабатывает миллиарды долларов, он был придуман инженерами из разных команд, которые играли в бильярд и просто обсуждали какие-то э, идеи, какие-то проблемы. Поэтому вопрос, с кем Весело. Вопрос. Какие удовольствия ваши сотрудники получают с 9 до 18? Я провожу последнее собеседование с каждым сотрудником в компании, и я не беру тех, кто не получает кайф от того, чем они занимаются. Неважно это. Юристы, бухгалтера, инженеры. Если он реально кайфует от того, чем он занимается, да, если это для него реальный фан, да, это наш человек. Неважно, сколько он стоит, он все равно принесет в разы больше. И также, какое самое эффективное топливо успеха? А, многие из вас, кто работает с кадрами, пытались поменять сотрудников. Насколько это легко или тяжело поменять взрослых людей? Ну, Сотрудников, наверное, где-то еще можно заставить. Да? А кто пытался поменять партнера? Мужа, жену. Вот это архи сложно. Вот это архи сложно. Правда, поменять невозможно. Невозможно получить внеплановые цветы ни на день рождения, ни на годовщину свадьбы. Да? Но вам же это все равно удается. Как вы это делаете? Да. А можно вдохновить? Можно. А -а -а, лидер YouTube, Бона, он говорит, настоящее лидерство ⁇ это когда каждый считает, что он главный, когда он ответственный. Вот если он рулит, да, тогда он реально вдох вдохновлен сделать что-то большее. Компания hire известна нам больше по кондиционерам. Оказывается, эта компания делает большое количество очень интересных продуктов на рынке. Но что самое интересное, у них революционная система мотивации. Для японского рынка это не видано. Они работают в маленьких самоуправляемых командах, где они сами выбирают себе руководителя и получают за свою работу колоссальные бонусы, что тоже нетипично для э -э, японского рынка. Ну и вы знаете, что Amazon – на финальном этапе собеседования предлагает конкурсанту 2000 долларов, если он откажется от места. Внимание, вопрос. Предлагаю записать. Что должно произойти в вашей компании, чтобы вы предлагали 2000 долларов соискателю на финальной стадии собеседования? Что должно произойти? Итак, инструкция теперь по использованию лидеров. Предположим, вы их нашли, предположим, вы их получили и они отказались от двух тысяч долларов. Я 7 лет проработал в Erste группе это крупнейшая банковская группа Центральной и Восточной Европы, и в какой-то момент э, э, лидер Erste группы э, великолепный лидер Андреа Страйхель, он э, провел инициативу и собрал э, так называемый талант пул, э, группу талантов. В нее входил топ-менеджмент группы, мы разрабатывали различные идеи, э, которые могут подвинуть банков, этот банк вперед, в, в принципе стагнирующей банковской отрасли. А, наши идеи а, правления, где сидели очень возрастные члены правления группы, они их выслушивали, говорили, да, очень интересно, они дули щеки, они а, так дышали глубоко, говорили, да, да, очень интересно, давайте мы над этим подумаем. А, большая часть из лидеров, которые составляли этот пул, больше в банки не работает. Поэтому а, их обязательно нужно использовать, если у вас есть нерешимые задачи. Чем более нерешимые задачи, да, тем лучше используются лидеры. Сколько полномочий дать лидеру? Это извечный вопрос. Потому что в, каждом, в каждой компании идет перетягивание одеяла на себя. Представьте себе, что вы э, заполучили некоего Илона Маска, да, но вы еще не знаете, что он Илон Маск. Да? Вот сколько бы полномочий вы дали в вашей компании Илону Маску? Ну, Я бы, если бы мне, мне так повезло, я бы дал столько, сколько он может потянуть. Да. Потянул, дал еще, еще, потянул, еще дал, еще, еще дал. Да? И пусть никто не скажет, что это не так. Сколько стоит лидер? А, резонансный перепост ходил в Фейсбуке у компании Byte Dance и ее основателя, которого зовут Джанг Иминг, который для китайского рынка просто делает революцию в в компенсационных пакетах. Информация о том, что он платит там, до 3 миллионов долларов пакеты для своего топ-менеджмента и перекупает лучших сотрудников за бешеные деньги с большим мультипликатором у конкурентов, у таких как Tencent, у таких как Alibaba, она реально будоражит китайский рынок. Но его четкое убеждение в том, что сколько бы вы ни платили лидеру, он все равно принесет больше. Мое убеждение, что нужно работать с лучшими, лучшими подрядчиками и лучшими кадрами. Если у вас лучшие подрядчики, вы делаете самый лучший продукт. Например, э, архитектуру э, торговых центров компании «Рикана» делает э, архитектурное бюро «Чепман-Тейлор». Очень дорогое. Очень дорогое. Но, когда мы спрашиваем наших гостей, э, какой торговый центр вы предпочитаете, они говорят, один из наших. спрашиваем, почему? Говорят, там комфортно, там удобно, там легко передвигаться, я там не теряюсь. Все. Вот этого достаточно для того, чтобы заплатить вот эти миллионы долларов за архитектуру. Да. Когда CEO приходится постоянно контролировать, что происходит в каком-то отделе, постоянно направлять, постоянно давать новые идеи, это значит, что он точно не доплачивает руководителю отдела. Это значит, что нужно брать нового, платить ему больше, потому что принесет он гораздо больше. И он уже будет приходить с идеями к CEO, а не CEO будет пытаться изменить этого руководителя. Ну и конечно же, что такое лидерский бэк-офис? Мы все с вами не идеальны. У всех есть слабости. У лидеров тоже есть слабости. Поэтому лидерский бэк-офис – это подкрепить нужными ресурсами слабости лидера. А, если он приносит компании миллионы долларов, да, то какой-нибудь личный ассистент, который стоит тысячу долларов – это ерунда. Все лидеры необычные. У них всех есть аномалии. Поэтому я вам желаю удачной охоты на лидеров. Ищите аномалии, необычности. Вы найдете ваших лидеров, которые приведут ваши бизнесы. К завтрашнему дню. Спасибо большое.